Хейло с вами я Вас. Знаете, наверное, каждый из нас хоть раз в жизни слышал такую фразу, как британские ученые открыли, британские ученые выяснили, британские ученые то, это. В общем-то, сегодня мы решили проверить один из экспериментов британских ученых, а именно то, что эти большие умы провели эксперимент с тем, что кофе возможно развить в одном положении, но невозможно в другом. Это очень странно, переходим к сути. Суть такова, что если идти вперед, то в любом случае полный стакан кофе распискается и двоценный напиток, хотя я кофе не люблю всеми фибрами души, а, вы прольется. Но если идти назад, при этом прикрыв кофе рукой, оно ни в коем случае не распискается. Я не знаю, с чего такие выводы, но мы сейчас это все проверим. Погнали! Значится, стакан кофе есть и нужно его принести так, чтобы он а, не разлился. То есть, ну, по-моему, даже если идти быст, Ну да, результат на лицо. По-моему, ну, в любом случае, если бы даже нести быстро назад, то он исплеск... оно расплескается. Давайте медленнее попробуем пройти. <музыка> ускоряемся, ускоряемся. Вот, вот, вот, вот, вот, Блин. А, Просто поймите, что а, мы идем, и вот чем быстрее мы начинаем идти, оно вода начинает, ну, как бы жидкость начинает колебаться, и вот из этих колебаний переходит за грани стакана. А теперь давайте проверим то, что открыли британские ученые. Если идти назад и прикрыть стакан рукой, кофе не спускается. Пробуем ну пока что опа давай попробуем еще раз может что то в этом мире должно случиться со второго раза рука прикрывает понесли потихоньку и простоты по-моему, это все бред сумасшедшего Мы сделали вывод, что кофе, оно по-любому будет э, разливаться Потому что, когда мы начинаем двигаться, чем сильнее мы двигаемся, чем больше колебаний жидкости в стакане И хоть идти вперед и прикрывать рукой стакан, хоть назад, оно по-любому будет все разливаться Физика Уфу, какая параша! А дальше у нас все пошло, ну прям самым наилучшим образом. Так, кто у нас сегодня Следующий эксперимент у ну, нас связан вот как раз таки с бабами. Знали вы, что можно одним движением руки выпить дно у стеклянной бутылки? Сразу же говорю, это небезопасно и это не надо. Ради ну, интереса научного Проверим, реально ли это сделать Ну и постараемся, конечно же, не отхреначить себе руки Ну, по крайней мере, мне, потому что у меня оператор стоят за камерами И я только один, бедный, несчастный Бью бедную стеклянную бутылку Поехали У нас есть одна бутылка с газированной водичкой <звы> Ау меня только, типа, током пробило по пальцу, что-то было. Факт заключается в том, что если вода газированная, то нельзя выбить дно. <музыка> По-моему, тут пока не было. Попробуем с обычной водой. <смех> Ой, ёбар, смотри, ай! <смех> газированная вода, не вылетает никакое дно. Так что давайте наливать обычную воду, у нас есть с тобой водичка, не газированная. Как она наливать надо? Постойка? Больше, наверное. Все хватит. Ну, Но ничего не происходит, я уже как.. Я только можно ее убью и все. Себя... тут дно? Толщина то у него сколько? Миллиметров? А, сколько? 5 миллиметров где-то. Да. Вот. То есть оно очень большое, его выбить, ну... Я говорю, надо рука кувалды, чтобы была. То есть, скорее всего, сейчас очень... Эксперимент провалился полностью, и мы попробовали перейти к тому, который был у нас на запасе. Всё, он сейчас он все. Не да, всё. Нет, это не работает. У нас слишком слабая Но там пошло все еще круче и тоже ничего не получилось. У нас был еще на уме один эксперимент, мы уже никаких надежд на него не возлагали, но решили все-таки попробовать. А сейчас мы будем с вами немножко колдовать. Мы будем с вами вызывать дым из пальцев. Для этого нам всего лишь понадобятся спички зажигалка и одна, внимание, охлажденная пепельница. И также я хочу сказать, что это небезопасно, это не стоит, мы вас предупреждали. Нам нужно отделить от спичечного коробка черкаш. Отделяем черкашек и ложим на пепельницу. И при этом, я, я не знаю, у нас зажигалка была единственная найдена, просто момент, у нас никто не курит, а пепельница у нас используется чисто для того, чтобы скидывать уже сожженные спичечки, и так что мы вам говорим, курение вредит вашему здоровью, никогда не курите, не начинайте, тем более не продолжайте, если курите, а бросайте. момент черкашек нужно сложить ну, хотя бы гармошкой вот такая вот конструкция получилась а теперь Господи. откуда этот зажигалка Ты не загоняй ты чуть-чуть снизу поджил наш спичку и положить под гармошку и все загорится Two hours later. Да, у нас одна спичка постоянно. Я бы сказал, что желтого порошка тебе уже достаточно. Mm -hmm. Фу Господи, блин. надо окно открыть, потому что тут, ну, прям вообще.. Соняка, проезжай, у завелся. Это вот это? Желтый налет. Вот это, да, вот это желтый налет. И вопрос, сейчас на палец надо, да? Ну, по идее, между пальцев, он должен завелиться. Если верить, то мы Так. Да, да, да, смотри! Офигеть! <с> это тут серьезно, это можно так сделать? Блин, прикольно. Тут еще есть чуть-чуть белого налета. А <смех> вот, вот, вот, вот. Пошел процесс. Вау! И вот он чуть-чуть идет, это, это реально, блин, работает, только это, ну, небезопасно, мы сейчас назвали парами, которые неблагоприятны для человеческого организма, но факт остается фактом, да, это все действительно работает, Здесь желтый порошок, если его протереть между пальцев и сделать вот так, то пойдет дым. Ну да, кто кто любит химию, и кто хочет удивить своих друзей, тот действительно может сделать такой эксперимент. Но это... Ну, ай -яй -яй. Так что, ребят, я вам прям действительно рад. После того, как у нас проводились два других эксперимента, а первый оказался ложью, а вот этот вот действительно работает, и знаете, прям в ашпе. Так что я рад. Действительно рад. Вот такие вот дела. Ну что ж, друзья, я надеюсь вам этот ролик понравился, и если это так, чтобы мы сделали еще один выпуск с экспериментами, то давайте договоримся, набирайте 35 лайков на этом ролике, и мы пытаемся сразу же найти еще крутые эксперименты, попытаемся их реализовать, ну и конечно же попробуем, как мы пытаемся выбить дно с бутылки, но при этом мы сделаем так, чтобы дно все-таки вылетело. А никак у нас вот получилось, что ничего не произошло. Так что 35 лайков и вторая серия экспериментов на канале. Огромное спасибо за внимание. Вас всем удачи. Пока.